В зале Попечительского совета Казанского федерального университета состоялась программа повышения квалификации. Она предполагает учебные и практические занятия по актуальным темам государственного управления, управления персоналом, профессионального развития, экономической деятельности, предоставления государственных услуг и подготовки управленческих кадров. И сегодня действительно университет это продолжает. Если говорить в целом о повышении квалификации, то университет сегодня входит в пятерку вузов, которые осуществляют программу повышения квалификации более 25 тысяч работников из реального сектора экономики и сфер государственного управления. Во время торжественного открытия программы ее участников приветствовали проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев, генеральный консул Республики Казахстан Ерлан Искаков, руководитель департамента государственной службы и кадров при РАИСе Республики Татарстан Александр Белов. Татарстан и Казахстан – это два братских народа, мы об этом постоянно говорим. И вот надеюсь, вот это обучение, оно тоже внесет свою лепту в укрепление нашего межгосударственных вот, отношений. Исторически так сложилось, что Казахстан давно уже присутствует здесь, и здесь даже вывеска есть нашему славному Жангирхану. И то, что такая традиция продолжается, это говорит о качестве обучения, и это говорят и цифры. Генеральный консул Республики Казахстан сообщил, что в России учатся 69 тысяч студентов из Казахстана, в том числе в Приволожском федеральном округе 5 тысяч. Из них в Республике Татарстан более тысячи. Генконсул пожелал участникам программы не только получить знания, но и познакомиться с культурой Республики. Амир Ахтяма, Фаризахи Универньюз.